производство Никацу, премия оскар 56 -го года и премия на фестивале венеции в 56 шестом году берманская Сёркон и Тикава. Красные откровия земля Бирмы. Красные холмы. Война закончилась много месяцев назад. Но она оставила в сердцах людей неизгладимый след. Можно много рассказать раздирающих историй о войне. То, что я вам расскажу сейчас, рассказывает о нашем батальоне. Мы никогда ее не забудем. В июле 1945-го в Бирме ухудшилось военное положение японской армии. Наш батальон должен был пробираться через горы Мы пытались любой ценой добраться до соседнего Таиланда Может быть споем? Это нам пойдет только на пользу. Мицусима. Мицусима. Сыграй нам на арфи. Мы часто пели. Лейтенант не кончал консерватории, но он умел хорошо петь. Вот так вот мы и шли по равнине. Мы гордились, что у нас есть особая арфа, наша берманская арфа. Капрал Мисима... Виртуозно играл на арфе, но он никогда не учился музыке, но у него был исключительный талант. Он сам сделал эту арфу, на которой с радостью сочинял разные мелодии. Боящий, посмотри. Хорошо. Господин лейтенант, я пойду вперед на разведку. Хорошо. Сигнал обычный будет на арфи Я буду играть опасность или ничего не значат. В зависимости от положения врага. Миссима, но эта одежда тебе идет больше, чем униформа. Настоящий берманец. Ты бы вполне мог жить здесь. Да, ты бы имел большой успех. Я берманец. Берма красивая страна. Куда же делся, Миссима? Может быть, пошлем другого разведчика? Вы слышите, это Арфа. Ему удалось. Какой отрывок он играет? Ты что, забыл? Это же ничего не значит но я слушал но я опять просто ошибся конечно вы все неправильно поете вперед Ты видел одежду? У меня украли одежду, украли одежду. Кто же тебя украл? Что у тебя осталось? Меня все украли. Как же ты так позволил себя провести? Но они мне вот это дали. Ну да, больше у них ничего и не было. Они хотели обменять ну, вот эту мою арфу на банановые листья Но теперь тебе эта форма больше идет, ты похож на настоящего каннибала Но Банановые листья, они очень свежие Ужасно не хватало еды где начальник? Послушай, дед, Гималайи можно отсюда увидеть, а? Нет, отсюда нельзя увидеть Гималая. Гималая мы знаем только по легендам. Гималайи — это страна духов. Мы все хотим однажды попасть туда. Ты стал виртуозом. Да нет. Ты мог бы остаться здесь на всю жизнь. Ты ведь любишь Бирму. Нет, я бы хотел вернуться куда? В Японию? большое спасибо за этот теплый прием мы сейчас для вас поем слушайте внимательно согласны да она нас не все шло так хорошо. Смотрите, там повозка с взрывчаткой. Не двигайтесь. Это что, англичане? Пойте. Враг скрывается в лесу. Надо их предупредить. Пойте. Все-таки приготовьтесь, может быть, атака. О Южный Ураль, ты горы, Смейтесь. Хлопайте в ладоши. Они могут напасть в любой момент. Скоро ночь. И надо продержаться до ночи. Давайте, давайте, смейтесь, аплодируйте. Что будем делать с повозкой? Достаточно одной пули, и все взорвется. Господи, так это был не враг подожди послушайте ты же английский язык подошла к концу. Мы сдали оружие. Смена караула. Мы капитулировали, но не мы одни. Вся наша страна вместе с нами. Я не знаю, что теперь об этом думать. Я вообще уже ничего не знаю. Я не знаю, что с нами будет, куда нас отвезут и вообще останемся ли мы в живых. Япония. Япония бом... подвергла бомбардировкам, жители умирают с голоду. Страна разрушена. А мы находимся вдали от Родины. В плену. Нам остается только ждать. Мы пытаемся противостоять своей судьбе. Но что мы сможем сделать? Вместе мы жили, мы боролись со смертью, с врагом. И вместе мы будем смотреть прямо в лицо своей судьбе. Может быть, нам суждено умереть здесь. В Бирме. Так если суждено, умрем же вместе. Если же, наоборот, нам удастся вернуться на родину, мы вернемся все вместе, без исключения, и будем восстанавливать нашу страну. Вот все, что я хотел сегодня вам сказать. А на что похож лагерь военнопленных в Мудоне? Ну Лагерь военнопленных, он есть лагерь военнопленных Кажется, нас там всех убьют, что? Ну, Мудон, это же лагерь военнопленных Куда я знаю, как там? Мисимы нет? Где Мисима? Лейтенант тебя вызывает Близкие войска уже три дня проводит осаду. Японцы не хотят сдаться. Я попросил разрешения у английского офицера, чтобы один из наших людей пошел и убедил их сдаться. Я хочу избежать ненужных смертей. Это гора треугольник. Ну, может быть, ты пойдешь. Туда всего полдня пути. Пойду. Не знаю, про кого добраться, но сделаю все возможное. Спасибо. Мы же пойдем в лагерь военнопленных в Мадонии. Как только закончишь, возвращайся к нам. 200 миль, не так уж это и много. Но англичане в курсе. Обещаю вам, что я догоню вас в Мудоне. Той, кто идет. Капа Капрал Смит из третьего батальона. Я пришел по приказу. Подойдите. хорошо. Постарайтесь убедить их сдаться. У вас всего полчаса. Мы подождем, но недолго. Он говорит, что он согласен. Но он будет ждать не более получаса. Минуточку. Желаю вам успеха. В чем дело, они больше не стреляют? Наверное, они пьют чай с молоком. Сумасшедший, подожди. Ну это что, японский солдат, что ли? Держись, держись. Что такое? Как ты сюда добрался? Откуда ты? Где ваш командир? В чем дело? Добро пожаловать. Смирно? У меня послание. Какое послание? Ты что, посланец? Наша армия капитулировала. Всякое сопротивление от нами бесполезно. Сложить оружие, молчать, бесстыдник. Ты оскорбляешь наших погибших. Мы храбрые ребята, мы будем браться, браться до конца. И что это даст? Ради Японии надо жить. Ради Японии? Капитулировали. Тоже будет со страной? Мы не сможем ползать на коленях. Если бы не капитуляция, мы бы выиграли войну, Вы, это правда. Такие продажные, как ты, не японцы. Мы никуда не пойдем. Ну что ж, тем хуже. Вам придется умереть здесь. А хотите жить? Я просто не хочу зря умирать. Ваши смерти не помогут никому. Ни Японии, ни вам самим. Что ты говоришь? Ты смеешься над нами. Я просто посланец, господин лейтенант. Жизнь этих людей зависит от вас. Если они за зря умрут... Кто будет в этом виноват? Как вы объясните это их семьям, родственникам? Хорошо. Я соберу военный совет. Приготовьтесь. Сейчас начнем огонь. Слушайте внимательно. То, кто хочет сдаться, шаг вперед что на самом деле происходит. То, что я и сказал. Было бы у меня хоть время, но к чему такая спешка? Осталось меньше трех минут. Мы будем бороться до конца. Я пойду и снова спрошу англичан Пусть они дадут еще немного времени Ты что так любишь жизнь, трус, предатель Я не трус Убирайся отсюда Прекрасно У меня уже нет времени дойти до них Ты делаешь ненормальные. Мы не хотим сдаваться. У меня приказ помешать вашей бессмысленной смерти. Осторожно, смотри, что ты делаешь. город Мудон. Как тихо. Добро пожаловать. Добро пожаловать, несмотря на дождь. Работу прежде всего. Заходи, заходи. Что-то нам принесла? Какой идиот этот, индиец, охранник. Напугал меня, стрелял в воздух. Наверняка новичок, раз не знает меня. Послушай, матушка, вот веник, хочешь веник? Да, из пальмовых вид э, листьев. Хорошо. Ладно, давай меняться, вот. Я вот эту сделал бамбуковую флейту, отличная вещь. Давай меняться. Ну давай меняться. А у меня кроме обезьянки ничего нет. Нет-нет, менять не буду. Обезьянка нет. Мне обезьянка не нужна. Но ну, вот носки, хорошие, новые носки. Давай. На орехи. Ну давай. Хорошая вещь. Хорошая. Матушка. Ты а? сдала наш вопрос? Пять забыл. Мы сидим без новостей. Ты наша единственная надежда. Но на сей раз не забудь. Спроси японских раненых в лагере, были ли они на горе. Спроси, не видели ли они солдата из другого взвода. Дошел ли он до них? Через три дня я пойду в больницу, там мне надо будет торговать. Вот тогда я задам этот вопрос, я тебе заплачу. Только не забудь. Ладно, ладно, но мы ведь рассчитываем на тебя. Договорились, договорились. Ладно, я пошла, пока. Саянара, всем, спасибо, спасибо. Славная женщина. Ну такая... Куда же мог деться он, а? Десять дней прошло. Надо мне самому сходить. Есть хочешь наша обезьянка, а? Сожрала мой завтрак. Это мой. Ты и так уже все сожрал. Заткнись. Дайте поспать. Вы не можете не ругаться, а? Мы еще не знаем, что с нами нас здесь заперли нам повезло что мы еще живы Туда. а может быть нам завтра снова начать пить <таспорожные> Убирайся, убирайся, убирайся отсюда. Они поют с нами. Сержант, вы плохо поете. Я ничего не могу поделать. Вы его знаете, да? Он с опять здесь. Когда он приходит, все на него смотрят. Даже не сознай меня, всем строится в колонна подвой вперед Что случилось? Проходите, но в чем дело? Невероятно, какое сходство Прям наш Мисима Неужели? Проходите, проходите Пошли вперед Мисима Приходите шутить Вы пугаете его Мы решили укрыться от дождя Смотрите, бабулька что ты тут делаешь? Ну как же, я здесь живу Здесь мой дом Значит, здесь ты живешь? Ну так спросила? Да, спросила На сей раз я задала вопрос Ну и где Мисима? Мисима? Да ну какие новости-то? Сейчас скажу. Только слушай спокойно. Так вот. Ну говори, говори, чё ты? На горе треугольник. Кажется, был бой. Один солдат пришел из другого места. Солдат, он бежал, и в него стреляли. Может быть, говорят, что, наверное, он погиб. Но все-таки дошел. Так он что, погиб в бою? Такое же, что у Бонзы. Вы тоже встретили этого Бонзу. Это попугай младший брат того, что у Бонзы. Вчера мой муж был весь день в лесу. Он поймал пять попугаев. Как раз в это время проходил Бонза. Мой муж в знак благодарности подарил этому бонус, остальных троих он продал, остался только вот этот. А ты не хочешь мне его продать? Такая славная птаха. Возьми, вот тебе, за помощь. Возьми это. Спасибо, большое спасибо. Идите сюда. Эта птичка может научиться бирманскому языку, японскому. Любому, какому захочет. Вот испарилась наша надежда на то, что Мисима вернется. Больше мы ничего не можем узнать. Не знаем, что с ним стало. Остается считать его погибшим. Уже пять дней. Да, все напрасно. Вот в чем истина. Пришли англичане, японцы пришли. Война ничего не изменила. Бирма так и осталась Бирмой. Осталась буддийской страной. Я есть хочу. Где Мудон? Мудон не знаю. А где юг? Вот там. Японский патрон. И здесь тоже. Вы еще не в Мудоне? Нет. Тут столько трупов японских солдат. В этой стране из-за войны много брошенных иностранных военных. Упокой Господь их душу. Возьмите мою лодку и плывите в Мудон. Спасибо. Каждый раз, как вы приезжаете в Мудон, вы берете эту комнату. Здесь очень удобно и скромно. Спокойной ночи. Завтра будет день, когда увидят мою одежду, все удивятся. Почему ты так рано играешь на арфе? Извините, я зарабатываю деньги игрой на арфи. А почему ты играешь именно эту мелодию? Когда я ее играю, англичане мне много денег дают. Не учите меня также играть. Я буду зарабатывать намного больше. Научу. Но не здесь. Здесь ты мешаешь людям спать. Это... Память о мертвых поют англичане эту песню. Могила неизвестного японского солдата, погибшего в Бирме в сорок пятом году. Покойся в мире. Вы не пойдете в лагерь военнопленных? Лагерь в противоположном направлении. Оставьте его, вы его пугаете Конечно, этим монахом был Митсусима Но в тот момент мы этого не знали Я не могу вернуться вместе с ними на родину. Смотрите, берманский рубин Редкая вещь Таких больших размеров они почти не бывают Наверняка это душа у какого-то умершего Это такое гармоника. Да, нет, это арфа. Ну кто же это может играть? Знакомая мелодия? Нет, не знакомые. То, как ее играют, комбинация звуков. Очень похоже на мицуси, но маленький монах играл на арфе. Пойдемте, пойдемте разыщем его. Надо узнать, кто его научил этой мелодии. Назад. На работу. «Предположим, если Мицусима и жив. Значит, есть какая-то причина, почему он избегает нас? Не может быть. Нет, это бессмысленно. Почему этот паренек играл именно мелодию Митсусимы? Ты уверен, что это была именно его мелодия? Да нет, мы не знаем. Но лейтенант в этом уверен». Да, ведь он хорошо разбирается в музыке. Но ведь Меццими погиб во время битвы. Но кто знает? А вдруг он выжил? Но кто видел его мертвым? Значит, он не умер. Мы этого не знаем. Бывает, что дезертиры переодеваются в монахов. Но кто же был на мосту? Точно, это был он. Почему же он ушел? Мне было похоже, что он трус. Может быть. Сколько можно вы прекратить шуметь, господин лейтенант? Это, конечно, досадно, но нам все-таки придется распрощаться с Мецусимой. Он умер, умер выполняя задание. И сомневаться в его смерти. Если мы будем сомневаться, мы только оскорбим его душу. Когда он переоделся в берманца, он был действительно похож на берманца. Но наверняка есть такие же берманцы, которые похожи на него. Если вы считаете его живым, если вы слушаете, прислушиваетесь к, к Гренарфи и думаете, что это он. Но лучше вам все-таки любить своих солдат и не рисковать своим здоровьем ради этого. Это слишком серьезно. Нет никакой надежды. Откажитесь. Да, конечно. Завтра будут похороны британских солдат, которые погибли во время войны. Поскольку вы все сотрудничали при возведении мавзолея, вас всех приглашают на церемонию. Я переведу вам. Закончили, да? В завод смирно Смирно Равняюсь, право Вольно Митсусимы. Еще не помни Кайро. Нет, Висими, давай вернемся вместе в Японию. Молодец. Еще не помни Вернемся вместе в Японию. Еще не помни Кайро. Не может быть. Слишком тяжело. Штаб-квартира. Прошу вас еще раз. Не может быть. Мы сделали все возможное. Наши солдаты погибли там. Они вернулись на родину. Раненый японцы находится в другом месте, но... Эту мелодию, которую играли на арфе... Ну, два-три аккорда на арфе... Не делают живого или мертвого. Вы грезите? Он, наверное, грезит. Да, наверное. Митсусима, вернемся вместе в Японию. Ты сказал, ты наконец-то сказал. Господин лейтенант, учите его этим словам. Зачем вам это надо? Мы понимаем, что вы чувствуете. Но зря вы это делаете. Но день и ночь слышь, как эта птица произносит эти слова. Это больно. Нам больно за свою страну. Прошу вас. Не надо больше. Вы все видели этого монаха, у которого была такая же птица на плече. Да, я видел, я сам был поражен. Но может быть в Бирми. Нет, только он. У него одного был посох. Я хочу знать, кто он. Если я встречу его, я отдам ему птицу. Если это Митсусима, он наверняка как-то отреагирует на это. Если же нет, то я ошибся. В таком случае я откажусь. Извините, что помешал вашему отдыху. Скоро этому придет конец. британский военный колумбарий Завтра будем посылать прах. Выньте все урны, а потом заменить этажерки. Все ясно? Да, ясно. Мицусима, это был ты. Теперь все стало ясно. Мицусима. Что же произошло на горе Треугольник? Что было потом? Я ничего не знаю. Но я думаю, ты понимаешь. Ты принял героическое решение. Как ты, наверное, страдал? на работу Митсусима, Арфа, вот там, в лесу. Нет, нет. Вот там, у Будды. Ты слышишь нас? Голос сержанта Ито. И Каваками. И Бакума. Нет, нет, продолжайте. Идите на работу. Быстро. Пошли. Пошли. Ну уже. Пошли. Слушайте все, мы возвращаемся в Японию. Нас репатриируют. Через три дня мы возвращаемся на родину, это правда, да, так сказал лейтенант в штаб-квартире. Митсусима, давай вернемся вместе в Японию. Да, Митсусима. Его обязательно надо привести. Выходи из своей дыры, Митсусима Давайте подумаем Как же нам передать эту птицу монаху? У нас всего три дня Нельзя терять время зря Это точно, но Мы не можем выйти на его поиски Я придумал Давайте петь Во весь голос он наверняка тогда придет Корабль отплывает в полдень. Будьте готовы к десяти. Большое спасибо. Вот ваш приказ, капитан. Я смотрю, ваши люди любят петь. Похоже, он не придет. Кто сказал, что если мы будем петь, он придет? Смотрите, вон старуха. Поздравляю, поздравляю, ребятки. Вы возвращаетесь домой, как я рада за вас. У себя на родине... Будьте счастливы. Бабушка, спасибо тебе за все. Я расскажу своей матери о тебе. Как же вы страдали, бедняжечки. Бабуля, возьми это тебе на память. Спасибо, спасибо большое. Вот, возьми тоже на память. И а, это возьми. А? Возьми а, вот а? это тоже, этот талисман. А, возьми. А, а, а, а. Меня тут называют Япония, Бонзай. Когда вы уедете, а, я останусь совсем а, а, а. одна. Здесь остается офицер на страже он меня многому научил. Неужели? Ты можешь отдать вот этого попугая тому монаху, который ходит с попугаем на плече? Нет, вряд ли. Он давно путешествует. Это редкий монах. Впрочем, я сейчас не знаю, где он. Но мы завтра уезжаем. Тебе не надо искать везде. Но если ты его увидишь... Такая странная просьба. Но мы его очень уважаем, этого монаха. Ну ладно, я ему передам вашу пугаю. Будьте спокойны, правда? Ну что ж, ты сядешь на плечо к монаху. Вместе с своим братом вы будете служить Будде. Но мы рассчитываем на тебя, бабушка. Я перед вашим отъездом приду проводить вас. До свидания. Спасибо. Спасибо вам большое. Можно ей верить. Так быстро ушла. Иного выбора у нас нет. Мы здесь заперты. Как знать, может быть, она его встретит. Закончили приготовление, мы еще ничего не приготовили, но скоро посадка на корабль, какой странный голос. Мы пели, чтобы привлечь Миссима, вот из села горло. Идиоты. Лейтенант, вы что, смирились с тем, что он не вернется? Он здесь. Что, кто здесь? Монах пришел здесь, он пришел. А тебя несет спиртным. Мицусима здесь где? Мицусима здесь где? Монах. Он за колючей проволокой. Маленький монах. У него два попугая на плече и с ним мальчик. Вернемся вместе в Японию. Она ему отдала попугая. Наш попугай. Мы ошиблись. Митсусим оказался не таким. Значит, мы ошиблись, но, во всяком случае, давайте петь. Дом, милый дом. Нигде нет дома, похожего на мой родной. Возвращаемся домой в Японию. Это здорово. Иди к нам. Давай скорее. Че ты ждешь? Объяснись. Прощальная песня. Постой, постой, Митсусима, подожди. Бумага. Бумага. Добрый день. А, бабуля. Вот. Берите. Вот так. Ничего на обмен? Нет, это подарки. Я не хочу ничего менять. Тихо, тихо. Мецусима не хочет возвращаться с вами. Вы слышали? Выбросьте попугая. Но этот попугай... Это старший брат попугая того. Бонза оставил у себя того, что вы мне дали. А вместо него дал вот этого и просил, чтобы я вам принесла его. Также он просил передать вам вот это, лейтенанта. Я все это сделала, потому что он меня просил об этом. И еще потому, что последний услуг, которые я могу вам оказать. Мы отправляемся. Митсусима написал письмо. Я его потом прочту. Нет, сейчас. Но если вдруг Митсусима... Нет, Митсусима не вернется в Японию. Если мы и прочтем это письмо, здесь ничего не изменится. Взвод 6. Взвод Взвод 7. Взвод 8. Все на месте. В колонны стройся. Марш. Все здесь, я вам прочту письмо Митсусима. Думаю, я понимаю, что он чувствует. В тот день, когда мы освобождали Колумбарий, я увидел белую коробочку и сразу понял. Но я был так поражен. письмо рассеет всяческие сомнения. Господин лейтенант, мои друзья, соратники, мне ужасно не хватает вас. Я так хочу присоединиться к вам, работать, говорить, петь вместе с вами. Как бы мне хотелось вернуться в Японию, увидеть родных, Однако я не могу вернуться. Я не могу бросить тела наших солдат, погибших на войне, и оставшихся незахороненными на этой чужой земле. В тот день, когда я шел, я встретился с вами на мосту. Возможно, объяснить, что я почувствовал в тот момент. Но я уже тогда принял свое решение. Я не мог к вам присоединиться, не мог даже сказать свое имя, мне надо было идти на север, ничего другого у меня не оставалось, Митусима не может вернуться с вами в Японию. Идя по горам, плывя по рекам, я хоронил труп за трупом. Почему вдруг произошла такая трагедия? К чему такие невыносимые страдания? Наконец я понял. Я понял, почему так страдает человек. Единственная причина, чтобы человек страдал так, это потому что человек должен пройти через страдания, непонимание. Он должен бороться за спокойствие, без страха. Я все это делал через силу, и я заставляю себя идти до конца. На горе треугольник меня спас монах. Он поддержал меня. И я решил постричься в монахи. Лейтенант сказал, что мы должны работать вместе на благо Японии. Эти слова серьезно засели у меня в душе. Но после того, что я увидел, после того, как я увидел наших мертвых солдат, я решил отказаться от этого. Я остаюсь в Бирме. Я буду утешать души наших погибших солдат. Позже, может быть, когда я закончу здесь свое дело, я вернусь. Но я еще в этом не уверен. Я надеюсь закончить дни свои здесь, в этой стране. Я вам пишу из монастыря. Сейчас ночь. Ваш попугай говорит со мной. Время от времени он говорит со мной. Он кричит мне, Митсусима, вернемся вместе в Японию. И каждый раз, каждый раз я словно парализован. Сегодня сердце мое говорит. Но я забыл свою клятву. Я играл на арфе прощальную песню. Я уже близок к тому, чтобы отказаться от всего. У Меня нет слов. Вы не хотели меня отпускать. Благодарю вас. Я тронут отгул всего сердца до глубины души я пойду на юг я пройду вдоль поперек всю страну когда вы будете забывать меня я буду играть на арфе от всего сердца спасибо вам за все. Желаю вам мира и счастья, ваш Мицусима, Ясухико. Как только вернусь домой, я отосплюсь. Интересно, что теперь стало с нашим заводом? Моторы. Как мне не хватает шума этих моторов. Я возьму свою флейту велосипед. Поеду в Гинза. После фильма буду есть мороженое. Ты думаешь, что есть мороженое сейчас? Послушайте, значит, Митсусима никогда больше не вернется? Слушай, как ты надоел, ты же был его другом. Мицусима всегда делал, что хотел. Можно жить по-всякому. А я вот работал на вокзале. Надо же. Интересно, я зовут меня опять на работу. Я никогда не думал больше о Митсусима. Даже в этот момент я уже о нем больше не думал. Я думал, только о его семья, что скажут они, когда прочтут это письмо. Я надеюсь, что лейтенант сможет как-то убедить их, рассказать им. Все-таки странные были у меня заботы в то время. Красные холмы.